Итак, этот курс завершает Евгений Варовальницев, да? Есть, точно. Да. Поздравляю же. Спасибо. Молодец. Знаешь, что я хочу тебе сказать? Хочу сказать, что ты на самом деле работал. На самом деле чувствовал, что есть... Старался. Да, это точно. И самом деле чувствовалось, что были трудности, я понимаю тебя, вот, но ты через них все равно старался перейти, переходил и молодец тебе, Вот за это Спасибо. сертификат. Спасибо, это, это, это как пузырь был такой, повторю, mm -hmm. я когда пришел, думал, что это так, легкий тренинг, mm -hmm. это, оказалось, это конкретный взрыв, жесть, но без этой... В жести не будет результатов, то есть, так легко если было, значит, никаких знаний не пришло. Ну, да. А если это так было сложно, вот это напрягало все, значит, это все отложилось. Как ну, это давно уже по себе зналось. Жень, а скажи мне, пожалуйста, изменилось ли что-то вот в твоих продажах, что-то, не знаю, может, у тебя лучше получается Я сейчас? скажу честно, да, общение с людьми, то есть, опять же, я шел по обычной накатанной дорожке, мне казалось, все хорошо, но есть плюсы большие, то есть, типа, Чуть-чуть сделал багажа еще себе, mm -hmm. с которым можно пользоваться в дальнейшем, mm -hmm. я вижу, что уверен, точнее. Есть какие-то изменения? Будут. Изменения не идут, продажи, да, стабильные, mm -hmm. но я вижу, что они вот сейчас начинают раскручивать. Вот я жду результатов. И вам спасибо большое. Молодец, молодец. молодец. Поздравляю, удачи. удачи. Удачи.